Все в своей жизни сталкиваются с медициной. Очень много разных отзывов существует о ее работе, организации, медперсонале. Начиная от рождения и до смерти, мы постоянно контактируем с медицинскими работниками, врачами, медсестрами, санитарками, скорыми. И кому, как не нам, знать всю подноготную их работу. В последнее время бытует мнение, что во всем, что происходит с медициной в нашей стране, виновата некая супрун. Но легче всего винить в своих бедах такой огромной системы одного человека. Я, конечно, не защищаю супрун, но считаю, что все реформы, они ломают систему. И все же о медицине. Одни ругают наши больницы, а другие за счет этого живут и богатеют. Государственные больницы все с прогнившими потолками. Врачи и медсестры плачутся на свою врачебную судьбу. Но заметьте, никто не уходит. Сейчас семейный врач имеет зарплату до 30 тысяч гривен. И начинаются на этом фоне уже зависти внутри самих врачебных сотрудников. Некоторые говорят, да, лучше пойти в платную клинику. Показываю вам платную клинику. Замызганные и затертые грязные полы, диваны, плентуса с грязью. А специалисты, друзья, там те же врачи, только с побольшей зарплатой. Ну, конечно, один плюс – здесь нет очередей. Здесь можно посидеть на замызганном диване, подождать свою очередь, если все таки пришлось сидеть. Врач тебя примет, расскажет тебя, направит на очередное обследование – даст тебе конскую дозу лекарств, те, которые есть в наших аптеках, и ты получишь такую же медицинскую помощь, как и в клинике или у знакомого врача. И какой же вывод? Получается, что рыба гниет не с головы, а изнутри? Спрашиваю как-то у врача, который мне рекомендует очередные лекарства, но под другим наименованием. «А как же клятва Гиппократа?» А он удивленно смотрит на меня и говорит, «Дамочка, вы в каком мире живете? Какой Гиппократ? Деньги правят миром!» Расскажу историю болезни одного близкого мне человека. В 1995 году ему был удален мочевой пузырь в Киеве профессором, который сделал экспериментальную операцию, удалив этот орган. Мочеточечник? он вывел в толстый кишечник. Конечно, врачи и профессора не работают и не работали без левых денег никогда. Профессор на то время взял 100 долларов, а доцент, который ассистировал ему, 50 долларов. Ну и нарколог, понятно, 50 долларов. Такая была такса. Ставку врачи не делали на жизнь. Они считали, что ему ну, 5 лет, от силы прожить после этой операции. Но, тем не менее, он боролся и жил еще после этого 25 лет. На фоне того, что инфекция и давление с кишечника мочеточечником поступало постоянно в почки, в почках образовались коралловидные образования. Оперировать из-за возраста было опасно, и он жил с кораллами в почках, еще 24 года после этого. Через 24 года после операции на одной почке появилась киста, которая прорвала, затем, далее, через спину. В больнице почистили и отпустили домой. Но дома, конечно же, был уход и диета. Но когда через год его организму стало Опять плохо, хуже, была высокая температура, давление. Его сразу же родные везут в на септическую больницу, потому что со спины постоянно выливалось, ему постоянно промывали это все. А врач выходит и говорит, это не мое. И отправляет туда, где принимают на то время. А на то время принимали это коронавирусное отделение. Оно берет всех. Там без тестов принимают. И только через двое суток делают тест. Когда в отделении полным-полно собрано вирусов, понятно, что вирус уже есть, и в здорового человека он будет. Ну вот, это все и называется человеческий фактор: или клятва Гиппократа, или наша медицина. Все равно бесплатная она или платная. Поэтому. Вывод надо делать самим. Сейчас очень актуальная ситуация. Это вирус. Я вам рассказала, как заразили человека и отправили его туда, куда надо. Куда они считали надо. Сейчас, если ты чихнул или начинаешь кашлять, у семейного врача метод лечения один. ПЛР-тест и КТ. Хотя это тебе и не надо. Но по-другому они лечить не умеют. Но если посмотреть изнутри работы лечащего персонала, поддержки больницам нет. Каждый за себя. Заведующий боится, чтобы его не уволили. Электрика, сантехника нормального у них нет. На обслуживании сами медсестры за сантехника, за электрика. Ну, возможно просто-напросто у них нет зарплат. Большие чиновники бьются за легкие большие деньги, бюджетные деньги, а внизу работают как умеют. Врач должен лечить, а у нас врач вносит в электронную систему отчетность для министерства, для того, чтобы была статистика. И результат. Недавний случай в Запорожье. В реанимации случилось замыкание электропроводки. И нет теперь в живых врача и двоих пациентов из-за пожара. Наши реанимации – это закрытые помещения. Что там творится за дверью, никто не знает. Больного забрали в реанимацию, и дверь закрылась. Родственники сидят под дверью. И только бегают за медикаментами, которые им выдает врач с реанимацией. Я считаю, что реанимация должна быть открыта. Не только реанимация, а все лечение, все лечащие учреждения должны быть открыты. У нас должна быть стеклянная дверь, перегородки. И все должно быть чисто и прозрачно. Как в помещении, так и в душе лечащего персонала. За этими закрытыми стенами множество человеческих судеб, больных, которые доверяют врачу и надеются, что врач им поможет в борьбе с их болезнью. Но, к сожалению, сталкиваются с черствостью, анкетами, расписками, претензий к лечению не имею. Расскажу еще один случай из жизни. Пришла женщина к кардиологу и спрашивает, можно зайти? Ответ. Вы видите, мы заняты. А сами пьют чай. Это у них оказывается полуденное чаепитие. Сейчас у медицинских работников очень прекрасная ситуация. Закрыться от всех взглядов. Это карантин. Не пробьешься ни в одну дверь, потому что карантин, вирус. На дверях сторожевые медицинские работники. Это надежная охрана. Никого не пропускают. Костюмы грязные, конечно же, как и вся наша медицина. Но вовнутрь не зайдешь. Ну, только избранные. Вот, видели, только что зашел. Ему разрешено. Он может прямо в куртке заходить. Но бизнес, бизнес здесь развит хорошо. Не забывают о кофейных аппаратах. Это же для больных необходимо. Самое главное – кофейный аппарат. Реклама булочек. Машины скорой помощи недавно были новые, но их никто не обслуживает. Они уже убитые. А это вот то, что есть внутри нашей медицины. То, что во власти, то, что в медицине. А люди надеются, стоят в очередях, Думают, что вирус можно победить вакцинацией. Верят врачу. Можно спорить или принимать вакцину против вируса гриппа, коронавируса и ему подобных. Каждый решает сам себе. Но я приведу один пример. Очень выдающаяся личность Александр Амельченко, бывший мэр города Киева. Умер 25 ноября 2021 года. Был дважды вакцинирован. То, что мы всегда видим при входе в любую больницу. Замызганные стены, грязные коврики. И не зависит от того, сколько денег вы дали или врачу или в платную клинику. В платных клиниках просто накрасили губы, а внутри остались те же. Но это у нас называется бесплатная медицина. Бесплатная она, конечно, в кавычках. Сейчас уже бесплатной медицины нет нигде. И раньше не было. Врачи всегда заглядывали в твой карман, отодвигая свой. Как говорили в одном прекрасном фильме, чтоб ты жил на одну зарплату. Никогда ни один врач, ни одна медсестра со своего кармана не выложит ни копейки, а только смотрит, чтобы вы им дали. Точно так же, как и большие чиновники, но там аппетиты похлеще. А это, друзья, история одной болезни. Если бы не родные, человек бы не прожил так долго. 81 год. Вывод напрашивается один. Наше здоровье в наших руках. Никому не надо наше здоровье. Врачу надо, чтобы вы болели. Он от этого зарабатывает зарплату и имеет деньги. Друзья, кто хочет поддержать мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии.